сетевой предприниматель? Тогда ты точно знаешь, что высокие результаты в МЛМ-бизнесе можно достичь только работая командой. Ведь это бизнес не для одиночек. В команде очень важна качественная дубликация, чтобы все новички получали пошаговую систему обучения, сопровождения и поддержку, а также настроили практически в один клик. Все инструменты, такие как автоворонки, сайты, боты, не тратя на это много времени. Для этого нужна комплексная система, которая возьмет на себя всю автоматизацию рутинной работы, где роботы и системы с одинаково высоким качеством обучают, сопровождают, выдают инструменты и на важных этапах подключают спонсоров для помощи и живой поддержки новичков, там, где это действительно необходимо, для достижения максимальных результатов. Это похоже на автоматизированный завод по производству шоколада, который всегда выдает продукцию отменного качества. И на нем 90% работы выполняют роботы. Да, конечно, люди не шоколадки, но по крайней мере не все. Поэтому обучение нужно давать многостороннее, так как все люди разные, Кому-то зайдет рекрутинг в социальных сетях, кто-то будет строить личный бренд, а кто-то будет заниматься рекламой. Но качественное обучение в разных направлениях получат абсолютно все. Что в итоге это дает? Инструменты по рекрутингу, такие как автоворонки, Сайты, боты помогают привлекать новичков в бизнес, объясняя им преимущества сотрудничества с компанией в автоматическом режиме. А система автоматизированного обучения и сопровождения помогает зарегистрированным новичкам сделать первый заказ, включиться в бизнес, получить все необходимые инструменты и начать рекрутировать. Все это освобождает массу времени всей команде. И его можно потратить непосредственно на привлечение новых людей в систему, увеличивая эффективность и скорость роста команды в разы. А теперь главный вопрос. Где взять такую систему и инструменты? Как показывает опыт топ-лидеров и первых чеков таких компаний, как Faberlic, Ariflame, Avon и других, платформа «Век роста» отлично подходит под эти задачи. Такие команды, как «Экспресс Карьера», «Фаберлик Онлайн», «Либерти Club и более 300 других уже давно используют возможности платформы и получают отличные результаты. Команда «Век подготовила бесплатный мастер-класс с видеоуроками, «Как сетевику настроить рекрутинг на автомате и получать по 46 новичков за один месяц». С помощью этого мастер-класса можно настроить всю систему, о которой мы говорили выше, с дубликацией на всю команду. Внимание! Менее чем за одну неделю. Хочешь узнать подробнее, что именно ты получишь? Тогда переходи на сайт по ссылке под видео и не упусти возможность бесплатно получить этот материал. Поторопись, потому что совсем скоро доступ будет закрыт. Переходи прямо сейчас по ссылке под видео. Ну а я желаю тебе быстрого роста твоей команды и новых званий.